Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы с вами говорим про привычки, которые избавляют от стресса навсегда. И здесь я сразу хочу сказать, что секретов как таковых нет. Все лежит на поверхности. Достаточно просто для себя принять решение и действовать. Не просто получить эту информацию, а именно принимать решение и Делать то, что я рекомендую. Потому что сами рекомендации не уберут ваш стресс. Итак, начнем с первой привычки. Это режим сна. Как ни странно, если вы все время будете ложиться в одно и то же время и вставать, и будете высыпаться, то есть это в районе 8-7 часов, то ваше состояние в течение дня будет очень хорошим и эмоциональным, и физическим. Потому что, как вы знаете, чем хуже, эмоциональное, тем, чем хуже физическое состояние, тем выше эмоциональность человека. Поэтому вы сильнее реагируете стрессом. А под стрессом мы с вами подразумеваем все ваши негативные эмоции. Это и злость, и раздражение, и обиды, стыд, чувство вины и страхи. Поэтому, если вы хотите от этого избавляться, в первую очередь это режим сна. 8 часов и одинаковое время, когда вы ложитесь и когда остаетесь, и даже на выходных. Следующее это правильное питание. Дело в том, что на сегодняшний день, если вы посмотрите на состав многих продуктов в магазине, то окажется, что там пирамида такая, как бы треугольник такой из трех компонентов. Это жиры, белки и углеводы. Так вот вы будете видеть, что углеводов в этой пище очень много, жиров еще чуть меньше, а белков очень мало. А правильная пища, она направлена совершенно наоборот. В немного много белка, меньше углеводов и еще о, меньше жиров и меньше углеводов. Поэтому в первую очередь вам нужно убрать быстрые углеводы, фастфуд, трансжиры, которые подвержены были термической обработке, и питаться более здоровой пищей. Ну, вы все это прекрасно знаете, просто это надо внедрить в вашу жизнь, потому что когда вы едите быстрые углеводы, сладкое, ваш уровень сахара скачет, вы быстрее чувствуете себя голодным, от этого возникает дискомфорт, то есть такой замкнутый круг. Следующее – это лишний вес. К сожалению, именно на сегодняшний день процент жира в организме он определенный имеется у каждого. Ваша задача, если вы хотите, можете приобрести весы, которые показывают процент жира. И вы увидите, насколько вы далеки от нормы. Вас удивит вообще, какая должна быть норма подкожного жира у человека. Поэтому здесь вопрос в том, что лишний вес это подкожный жир, который мешает вам чувствовать себя легко, дает дополнительную нагрузку на организм, ухудшает ваш обмен веществ. В общем, лишний вес это вам точно не нужно. Четвертое. Четвертое – это отсутствие других вредных привычек, таких как курение и алкоголь. К сожалению, на сегодняшний день в любом магазине вы можете приобрести и сигареты, и алкоголь, да еще и у нас еще эти праздники, да еще и менталитет этот российский. И в итоге все общество направлено на то, чтобы курить и пить. Но если мы немножко отстранимся и взглянем со стороны на это, то окажется, что мы просто себя ежедневно травим этими продуктами, которые ничего со здоровьем общего не имеют. Если вы хотите избавиться от курения, найдите способы. И, соответственно, также надо сократить количество алкоголя. Не обязательно убирать его вовсе, но вы должны его сокращать, соответственно, не злоупотреблять им в принципе, даже во время праздников. Следующая привычка – это регулярное занятия спортом. Дело в том, что ваш организм он устроен так. Вот, э, Насим Талеб он, э, выявил такой термин «антихрупкость», в котором он по-простому говорил. Чем отличаются биологические системы от технических? Техническая система – это пылесос, а биологическая система – это организм человека. Так вот, для технических систем действует правило «используй» и потом «выкинь», потому что со временем использования любой пылесос перестает нормально функционировать, его надо выкидывать. А с биологическими системами, например, с организмом человека, используй или выкинь, потому что если не использовать наши мышцы, если не использовать наши ресурсы, не тратить их в течение дня на физические нагрузки, то ресурсов становится меньше, мышцы становятся более слабыми, и, соответственно, организм сам по себе слабеет и не подготовлен никаким вообще нагрузкам. Поэтому регулярные физические нагрузки и спорт – Действительно, какой-то спорт. Это может быть тренажерный зал, теннис, плавание, коньки. То есть, что угодно, но это должен быть конкретный спорт. Прогулка – это не спорт. Если скандинавская ходьба, еще более-менее. Но если вы просто говорите, я там типа весь день бегаю, прыгаю и так далее, это не спорт. Спорт – это когда вы этому уделяете сильной нагрузки какое-то время. Потому что это приводит к развитию вашего организма, потому что организм в тонусе, улучшается обмен веществ. ну В общем, это очень классная штука. И шестое, как ни странно, почему мы говорим про стресс. Зачастую стресс возникает в ситуациях неопределенности, то есть в ходе моей работы было много случаев, когда люди сталкиваются со стрессом, и оказывается, что всегда это их ситуация неопределенности, когда они не понимают, либо что будет в будущем, либо как произошло эта ситуация и так далее. Поэтому здесь вам нужно расширять свой кругозор, как это ни странно. Вам надо расширять свое мировосприятие. Если вы не хотите работать с психологом, конечно, можно обратиться к психологу, разбирать ситуации, которые вызывают стресс, и это позволит вам расширить конкретно точечно к ним восприятие. Но, допустим, вы не хотите этого делать, хотите все делать самостоятельно. Я бы вам тогда рекомендовал а, просто читать книги по саморазвитию. Любые книги по психологии, по развитию, по историям, по личностному росту, что угодно. Главное, чтобы это было на регулярной основе и давало вам новый жизненный опыт. Представляете, автор описывает свой жизненный опыт, который передает как бы вам. И вы обогащаете свой жизненный опыт опытом еще и этого автора. Таким образом, ваш жизненный опыт, он становится большим, и вы уже по-другому реагируете и воспринимаете новые ситуации. Потому что если вы находитесь на своем уровне, в рамках своей как бы коробочки мышления, то вы не можете за ее пределы выйти. Но как только туда попадает новая информация, коробочка расширяется. Вот таким образом вы начинаете спокойнее реагировать на какие-то другие ситуации. Теперь я бы хотел вам привести такой пример, я его недавно прочитал а, в книге Оскара Хартмана «Делай просто, просто делай», то есть это тоже, вот, я занимаюсь этим, мне нравится это читать, и он рассказывал там про болезнь Бехтерева, которая связана с тем, что со временем у человека срастаются его суставы, я не очень точно знаю, как это происходит, но в общем такой принцип. И основной момент заключается в том, что если человек выпивает, кушает вредную пищу, то э, и не занимается спортом, то этот процесс происходит очень быстро и привязывает его к инвалидной, просто даже к, к, к постели. То есть он не может передвигаться, двигаться не может, просто э, полное вот у человека возникает... <кхем> Полное отсутствие двигательных процессов, парализация, да, паралич. И он однажды встретил человека с болезнью Бехтерева. В 70 лет этот человек был подтянутый, энергичный, веселый. Э, мужичок такой бегал трусой по дорожке. И он ему сказал... Это болезнь, это не болезнь, это твой дар, это дар нам, дар мне. Потому что благодаря этому дару я веду всю свою жизнь, здоровый образ жизни, у меня полноценная жизнь, я занимаюсь спортом, я правильно питаюсь, я поддерживаю себя в физической активности высокой и так далее. То есть вы хотите, вы должны понять, что стресс – это как раз тоже дар вам. Если у вас есть проблемы со стрессом, это то, что толкает вас на то, чтобы вы вели правильный образ жизни. И вот вопрос того, как мы это воспринимаем. Если я воспринимаю стрессы в своей жизни, как то, что это вот меня наказывают, или что-то на меня накинулось, Другое дело, если я считаю, что это то, что позволяет мне улучшить качество, позволяет толкать меня на развитие, то есть заставляет меня не сидеть на месте. Представляете, насколько э, правильно воспринимает ту же болезнь Бехтерева, что человека это побуждает к активностью активности к тому, чтобы всю жизнь прожить полноценную здоровую жизнь. И есть еще правило на внедрение этих привычек, потому что многие из вас могут сейчас захотеть, вот завтрашнего дня весь этот список я буду Делать. Не надо, ни в коем случае, потому что, скорее всего, вы сорветесь и еще больше вернетесь к старому образу жизни. Здесь нужно все это делать постепенно. Первое, это по одному, по одной привычке, например, пока она не закрепится, к другой не переходить. Потому что дайте себе хотя бы год на все это, и поверьте, вы справитесь с этим гораздо лучше, если вы хотите сделать это все с завтрашнего дня. И второй момент, то, что я тоже рекомендую, это классный такой лайфхак в одном плане, это удобство. Ваши привычки должны быть вам удобные. Например, если мы говорим о правильном питании, вы не должны его придерживаться на 100%. Придерживайтесь его хотя бы на 50%. И потом постепенно вы будете это регулировать. И вы получите удовольствие и от фастфуда, и от правильного питания. То есть будете как бы совмещать приятное с полезным. А если взять, допустим, спорт, то здесь задача выбрать спорт, который вам симпатизирует, который вам нравится заниматься не тем, который вы считаете вам надо заниматься, а тем, который вам реально нравится. И тогда вам гораздо проще будет это внедрить в свою жизнь. И вот таким образом, когда вы все эти привычки внедрите, уберете вредные, ваш образ жизни перестроится. И каждый ваш день будет направлено на то, чтобы вы чувствовали себя физически, мощно, заряженно, энергично, эмоционально, спокойно. Вы постоянно развивались, расширяли свое мировосприятие, ваше менялось отношение к жизни, вы расширяли свои границы познания. И все это позволяет не допускать никаких стрессов в своей жизни. А если они возникают, от этого, к сожалению, никто не застрахован, вы всегда гораздо спокойнее будете к ним относиться, потому что вы к ним подготовлены. Желаю вам удачи на этом пути. Пишите свои мнения, что вы думаете, какие были у вас успехи на этом э, направлении. И спасибо за внимание. Всем пока.